Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы разберем, почему недвижка в Дубае сильно дешевле аналогичной недвижимости в Москве. При этом картинка самой недвижки выглядит круче в Эмиратах. Здесь есть бассейны, тренажерные залы, ресепшены, дизайнерская мебель, архитектурно красивые здания, бесплатные подземные парковки, панорамные виды, небоскребы, приятная атмосфера. А в Москве же это обычный средний класс, который просто штампует многими тысячами квадратных метров в год. И досмотрите это видео до конца, я расскажу вам, почему Дубай в 2023 году это новая Москва, а точнее даже круче, чем Москва. Сначала давайте разберемся, почему Москва так популярна. И ее покупали, покупают и будут покупать. За абсолютно любые деньги. Первое. Москва это сердце России, столица самого большого в мире государства с огромной экономикой. Это столица страны, которая занимает шестое место среди крупнейших экономик мира. И экономика России, кстати, в 11 раз больше, чем экономика Арабских Эмиратов, раз уж мы сравним. Богатых людей в России огромная. количество количество, но в масштабах страны это не так сильно видно и это размывается. Ну а Москва, соответственно, давно сформировавшийся бренд внутри этой самой страны, абсолютно понятный, очень круто развитый и инфраструктурно в том числе. И так вышло, что 80, может быть 85 процентов денег со всей страны стекается в Москву. Вся власть, весь крупный бизнес расположен в Москве, именно головные компании, крупные холдинги, логисты, промышленники, производственники. И так вышло, что производство находится где-то там, а вот финансовое центр в Москве. Просто удобнее, не нужно летать через огромную страну и общаться, договариваться, подписываться бумаги. Ты в одном городе решаешь все вопросы любого характера. Просто переезжаешь с улицы на улицу, договариваешься, получаешь кредиты в банке, взаимодействуешь с министерствами, организовываешь форумы, выставки. И все это происходит, короче, в одном городе. И так получилось, что Москва стала городом возможностей. И в нее хотят переехать жить, учиться, работать и попытать удачу, знаете, вот пробиться верхи элиты и стать супер успешным. Отсюда и спрос на жизнь в Москве высок. К тому же Москва сама по себе классный город. Она для людей, она пригодна для ежегодного проживания. В ней комфортно круглый год. И в ней есть все. Лучшие университеты, лучшие школы, музеи, парки, рестораны, развлечения, концерты, международный аэропорт с прямыми вилитами, ну по сути уже куда угодно. Плюс всегда можно занять себя всем, чем ты хочешь. Ну и так, как желающих покорить Москву огромное множество, то им нужно где-то жить. Поэтому спрос на недвижку высок и цена соответственно, самая высокая в стране. И так было вообще всегда. Москва всегда была центром, городом, в котором решались все абсолютно вопросы. Это сложившийся, еще раз повторю, и устоявшийся бренд, и он понятный и предсказуемый. И информация о том, что Москва стоит там сверху, в топе, переходит из поколения в поколение. На нее всегда есть спрос, и, соответственно, спрос на недвижку всегда стабилен. И, соответственно, ценовые качели на стоимость квадратного метра, они просто минимальны. И так получилось, что цена на недвижку в Москве особо не привязана к качеству. Все обусловлено только спросом и желанием застройщика, а спрос вся страна. Короче, если тебе просто не нравится недвижка в Москве, то проходи дальше, другие все равно купят. Но будет ли так всегда? Да скорее всего да. Это как Лондон, Нью-Йорк, Берлин, устоявшийся город и ничего с ним не случится. К тому же люди в России достаточно закрыты и консервативны. И мало кто, даже с большими деньгами, готов рассматривать за границу и в нынешней ситуации тем более, когда сама страна стала еще больше больше закрыта от Европы, то взгляд инвесторов все больше попадает на Москву, Сочи там, или Питер, так как рынки понятные, внутренние, нет никаких сложностей с переводами и фраза «а вдруг с моей недвижимостью за границей что-то случится», то что я потом буду делать, она значит не употребляется. Люди готовы переплачивать за то, чтобы не выходить из зоны комфорта. Соответственно Москва пользуется большим спросом на рынке страны, а страна, еще раз повторю, самая большая, То есть если у человека где-то в Челябинске, в Красноярске или еще где-то появились денежки, и он хочет купить ликвидную недвижимость, то он просто идет и покупает ее в Москве, Питере или Сочи. Но в прошлом году, господа, начали на каждом углу говорить про Дубай. И что это за птица такая Дубай? И почему туда многие поехали покупать недвижку? Ну, начнем, наверное, с того, что когда ты вообще первый раз попадаешь в Дубай, то тебе кажется, что ты просто попал в какой-то город будущего. Причем в город люксовый будущего. С очень крутыми пляжами. Тебе кажется? Каждую минуту встречаются Феррари, Ламборгини, Бентли, роллс royce огромные небоскребы, реклама дорогих цацок на полздания. И создается ощущение, что в городе просто какое-то невероятное количество денег. Когда начинаешь углубляться в историю развития Дубая, то ты удивляешься, как так получилось, что ребята за 20 лет добились того, что они сделали. И каждый месяц в Дубае появляется что-то с приставкой сам. А также в Дубае есть в наличии все, что ты только хочешь. Даже на складах стоят машины, которые появятся только в следующем году, Анонсирует. Здесь они уже есть. И Дубай старается занять все нужные, вот важные э, ниши для комфортного проживания человека. Самый большой мол построили, пальму насыпали, огромное количество пляжей сделали, университеты сделали, э, тьма школ, и также в абу привезли Лувр, и дальше строят мировые музеи, то есть как-то культурно наполняет местность. А вот квартиры, смотрите, в Дубае э, есть такое правило. Комплекс не сдается в эксплуатацию без бассейна, тренажерного зала, и каждой, опять же, квартире привлекается парковочная Место подземное, ну или надземное Так, чтобы вообще, машина стояла в тени Но при этом цена, как за среднюю Двушку где-то в панельке Там вы знаете, где вы заходите, у вас маленький такой подъезд Деревянные двери, один лифт И под, подъезд выкрашен в два цвета Зеленый, сверху и звездка Дубай же суперкомфортный зимой Тепло осенью, тепло весной Но ну вот летом немножко жарковато Это 40-45 градусов, но тут большая влажность Поэтому переносится это все равно нормально Я знаю, про что я говорю, есть даже видос на эту тему Но как бы жара, это всего 3 месяца по сути, как зима в Москве, можно улететь. Раньше еще был минус отсутствие зелени, но в нынешнее время Дубай все сильнее озеленяется, и он становится более красивым. Но при этом, если сравнивать то, что можно купить в Москве, и то, что можно купить на те же деньги в Дубае, то в голове создается большой диссонанс. В Москве ты видишь довольно посредственный дом, а в Дубае ты видишь дом, кстати, сразу с ремонтом, с тренажеркой, с бассейном, с консьержком, с панорамными окнами. Скорее всего, где-то он будет рядом с морем, ну или в городе, и в городе вообще есть все, и возможно даже больше, чем в Москве. Это я говорю про инфраструктуру. Опера, университеты, прогулочные зоны, пляжи развлечения. Но вообще, почему так вышло? Почему дешевле? Все дело в себестоимости. Как говорит нам Государственный банк Дом РФ, средняя себестоимость квадратного метра в Москве составляет 97 700 рублей. Эта цифра, она абсолютно доступна, указывается она в проектных декларациях, в свободном доступе ее можно посмотреть. Цифра точная, можете проверить сами. А средняя стоимость квадратного метра для продажи, вот для покупателя, в Москве составляет 293 300 рублей. И об этом нам говорит РБК. Вы тоже можете посмотреть, и это получается 300% накрутки на строительство. Запомним эти цифры. Среднюю стоимость квадратного метра в Дубае достаточно сложно посчитать, но исходя из финансовой отчетности одного из самого крупного застройщика в арабском мире, мы можем посчитать, сколько они зарабатывают, так как мы знаем, сколько зарабатывают застройщики в Москве. Итак, компания Yamaha прокрутила 26 миллиардов оборота за год. С них она заработала 12 миллиардов, это всего 45% на вложенный капитал. Если бы москвичи прокрутили бы 26 миллиардов, то у них вместо 12 миллиардов получилось бы 78, так как они бы сделали x -3. Но вы не думаете, ах, эти застройщики в Москве обнаглели, оборзели, так много зарабатывают. Это абсолютно нормальная надбавка, учитывая все риски. Дубай просто демпингует на мировой арене по всем фронтам, привлекая к себе внимание ценами, условия покупки, отсутствия налогов только для того, чтобы к нему ехали и инвестировали. Тем самым Дубай хочет оттяпать кусок мирового рынка недвижимости чтобы инвестировали в него и у них это очень неплохо сейчас получается и при этом цену которую они дают и картинку с которые создают вызывает легкий шок потому что в других странах это все стоит сильно дороже а будет ли так всегда будет ли дубай стоить в разы дешевле чем москва в разы дешевле чем нью-йорк лондон сингапур гонконг нет есть такое аналитическое агентство она называется на и которая оценивает недвижимость по всему миру так вот она говорит что недвижка в дубае э, в этом году нужно вырасти на 15 процентов при этом стоимость квадратного метра остается все равно дешевле чем в москве ну в принципе и много где есть даже такая статистика столько квадратных метров вы можете купить на 1 миллион долларов в сочи это 29 в москве 46 а в дубае 105 то есть это в два и два раза больше чем в москве и в 36 раза больше чем в сочи кто-то скажет что дубай переоценен но как он может быть переоценен если он в разы дешевле чем другие мировые миллионники а при этом сам является Одним из финансовых центров. Не нужно Сравнивать Дубай с Дубаем, который был Раньше. Сколько он стоил тогда? Посмотрите Сколько стоит подобная недвижимость В мире и вы увидите, что Дубай Недооценен и очень сильно Недооценен. Кто-то скажет, что Дубай можно Расстраивать сколько угодно. Там же Везде пустыня, а Москву нельзя Расстраивать. Там же тоже поля. Сколько хочешь Сколько застраивать. Но я еще раз повторю Что так будет не всегда. Мы, конечно Можем еще минут 20 углубиться В экономические темы и поговорить про важность Дубая как логистического узла, про фризу Зоны, про отсутствие налогов, про э, мировые компании, которые ведут здесь бизнес, и как Дубай важен для России, потому что она закрывается от Европы. Как здесь развивается туризм, и что я перечислил, говорит нам о том, что рост будет точно, но никак не говорит нам о переоцененности. Еще раз, Дубай в 3,6 раза дешевле, чем Москва, в 3 раза дешевле, чем Нью-Йорк и Лондон, и в 6 раз дешевле, чем Монако. Поэтому он будет расти в цене и догонять другие столицы. Потому что по многим показателям уровня жизни он уже догнал и перегнал конкурентов. Короче, покупайте недвижимость Дубая, И наша компания вам в этом может помочь. Телефоны и мессенджеры указаны в описании к этому видео. Ну а те, кто не согласен, предлагаю сразиться в комментариях внизу. Проверить, чье кунг сильнее. С вами был Макс Репьев. Удачи вам и приятных покупок с нашей компанией. Пока.